Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про ваши эмоции и уровень счастья. Это на самом деле очень важная тема, Потому что, когда я занялся вопросами тревожных расстройств, вопросами жизни человека, психологии, и много изучал информации с самого детства про психологию, я в итоге понял, что не так-то много у нас жизни есть. То есть... То, чем мы можем владеть, то, что мы можем ощущать. Вот просто вдумайтесь, насколько это все очень мало, мало вещей. То есть, например, у вас есть только ваше тело. Руки, ноги, две руки, две ноги. У вас есть способ получения информации с окружающего мира. Например, слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. Ну, То есть, больше сигналов вы получить от окружающего мира вообще не способны. И это тоже всего пять сигналов. У вас есть а, ваша жизнь, и каждый день у вас что-то вы делаете. Вы можете совершать какие-то действия, вы можете совершать действия, вы можете произносить слова и так далее. То есть получается, что в принципе достаточно все очень везде просто. То есть я как шагаю, нога вперед, вторая нога вперед, но если мы более просто возьмем процесс, то даже ходьба является неким чередованием а, потери равновесия и восстановления равновесия. То есть всего два элемента равновесия – теряется, восстанавливается, теряется, восстанавливается. И вот таким образом мы ходим. То есть многие вещи в жизни можно очень просто объяснить. И вот здесь мы с вами говорим о том, что есть такие три уровня. Это уровень психологии, то есть это вопрос ваших представлений о чем-то, каких-то манипуляций, внутренних конфликтов там, и так далее, подсознание. Дальше идет психи, психика, это ваши неосознанные действия, ваше подсознание, ваш мозг, это все психика. И третье это эмоции, это то, что вы как раз ощущаете. И вот этих эмоций не так-то много вы и ощущаете. Вы можете ощущать радость в разных уровнях, это может быть восхищение, восторг, счастье, но это все равно по сути радость. Вы можете ощущать другие негативные эмоции, такие как злость, раздражение обида. Это тоже можно сказать, что одна и та же эмоция просто разной степени силы. Обида послабее, раздражение посильнее, злость самая сильная. Дальше чувство вины и стыда это то же самое. То есть тоже более сильные, более слабые эмоции. Ну и страх. Страх, тревога, беспокойство, волнение это тоже достаточно это, это одна и та же эмоция. И вот получается, что э, у вас не так много вещей, которые в жизни происходят. И вот здесь я всегда говорю про уровень счастья. И вот, казалось бы, уровень счастья, счастья. Кажется, что такие сложные вещи, но это все очень легко объяснить, если мы возьмем не всю жизнь человека, а его, допустим, конкретный один прожитый день. Вот уровень счастья будет связан с количеством позитивных и негативных эмоций, которые испытывает человек. Разница между позитивными и негативными эмоциями определяет уровень счастья человека. Если негативных эмоций больше, чем позитивных, человек просто несчастен. Многие люди на фоне этого решают прекратить свою жизнь и совершают суицид, например. Люди, у которых уровень счастья высокий, это значит, что позитивных эмоций за день у них больше, чем негативных, и они счастливы. И вот здесь мы говорим о том, что есть всего три варианта реакции в эмоциональном плане, если смотреть на вещи глобально. Вы можете среагировать на вещь нейтрально. Например, я вот показываю палец, и все на него среагировали нейтрально. Вы можете среагировать на что-то негативное. Например, я могу показать вам факт, и вы среагируете негативно. Или вы можете позитивно среагировать, если я вам покажу так и, вот, допустим, улыбнусь. Но это все утрировано. Но суть в том, что всего три реакции. Нейтральная, позитивная, негативная. И так происходит на все в вашей жизни. Так вот, смотрите, в течение каждого дня вы сталкиваетесь с ситуациями, которые вызовут у вас те или иные эмоции. Большинство эмоций будут нейтральные, потому что много всего в жизни происходит то, на что эмоций вообще нет. Но и что-то происходит, что вызывает позитивные эмоции. Радость, восторг, симпатию, приятное со состояние и так далее. А есть что-то, что вызывает страх, злость, раздражение, обиду, стыд и чувственные. И вот принцип высокого уровня счастья заключается в простом понимании вот этих вот процессов. Не нужно усложнять, вы усложняете себе и себе самим жизнь и больше путаетесь. Вот если упростить все, то окажется, что чтобы получить максимально высокий уровень счастья, нужно убирать негативные эмоции совсем. То есть представьте себе, в течение дня у вас нет негативных эмоций. Это значит, что вы в нейтральном эмоциональном состоянии, а в какие-то моменты в позитивном. И это повышает ваш уровень счастья. Кто-то скажет, ну можно же просто увеличить количество позитивных эмоций. И я скажу, нет, у вас не выйдет, потому что у вас время ограничено. У вас время все равно распределено между нейтральными реакциями, негативными и позитивными. То есть, грубо говоря, сколько бы у вас, вот, вот у вас есть день, да, у вас свободного времени очень мало, чтобы туда впихнуть позитивные эмоции. Скорее всего, вы уже давно все впихнули. И когда у вас нет негативных, вот тогда у вас освобождается время для большего количества позитивных эмоций. А когда у вас возникают негативные эмоции, вы в это время их испытываете. Вы не можете наполнить это время позитивными. И вот здесь мы говорим о том, что... Для того, чтобы ваш уровень счастья был максимально высоким, вам нужно научиться работать со своими негативными эмоциями. И делается это все в результате вашего изменения, вашего восприятия. То есть вы меняете восприятие к тем ситуациям, которые сейчас вызывают негативные эмоции, убираете их таким образом, перестаете воспринимать негативные эти ситуации, и это снижает количество негативных эмоций, повышает ваш уровень счастья. Но многие из вас сейчас думают, как это мне? перестать воспринимать негативно что-то плохое. Мне надо это воспринимать позитивно. И тут же такой будет комментарий. Павел, ну вот если меня обрызгала машина водой, как я могу воспринимать это позитивно? А вам не надо это воспринимать позитивно. В этом вся суть. Но это бред, согласитесь. Если что-то негативное, то оно негативное. Вопрос в том, что вам нужно воспринимать это нейтрально, точно так же, как просто палец. Представьте себе, что вы факт воспринимаете как просто палец. И тогда получается факт перестает на вас влиять. И вы получаете, что это тут же повышает ваш уровень счастья сегодня и завтра, и послезавтра и до конца вашей жизни. И вот эта одна простая концепция, она как раз дала возможность задуматься над тем, что это же реально можно сделать. Вопрос только в том, что способов нет. То есть, если вы вобьете в поиски интернета, как поменять свое восприятие к ситуациям, которые вызывают негативные эмоции, вы ничего толкового не найдете. Почему? Потому что эта сфера, эмоциональная сфера, она настолько слабо изучена, настолько плохо в ней все работают, что нету каких-то готовых решений, которые бы позволили в этой сфере работать. Почему? Потому что эта сфера находится в э, плоскости реальности объективной и вашего мировосприятия. То есть... Мы должны сначала научиться отделять объективную реальность от ваших выводов, а потом менять выводы на объективную реальность. Представляете, насколько это сложные вещи? Это как определить уровень объективных понятий и субъективных понятий. Это очень сложно. То есть... Кто-то из вас, он никто, никогда не сможет а, прийти в абсолютную объективность понимания мира. Вы всегда будете субъективными. И вот здесь основная проблема, что пока вы не научитесь отделять субъективные свои суждения от объективной и объективной реальности, вы не сможете поменять свои субъективные суждения. И поэтому вот на этом этапе основная большая сложность. Понимаю, что я сейчас немножко вас всех грузанул, потому что вы как бы думаете, какие вещи там и так далее. Но все это не сильно сложно, если мы обладаем понятиями, какие есть виды, например, объективной реальности. Когда у вас есть понимание, какие виды объективной реальности, вот тогда вам проще сопоставлять, что по факту произошло, а то, какие вы выводы сделали. Ну и другие многие вещи, которые вам тоже необходимы. Все это вы найдете на моем канале, поэтому просто переходите и смотрите другие видео, подписывайтесь и будьте в курсе всех этих вещей почему да потому что высокий уровень счастья и проживать свою жизнь на высоком уровне счастья это смысл жизни каждого человека на земле и ваша задача это этот смысл жить по нему а для этого вам надо в первую очередь убрать свои негативные эмоции, а дальше уже повысить количество позитивных эмоций в жизни. Об этом мы тоже будем с вами говорить в других видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, напишите еще вопросы, и я обязательно на них отвечу в следующих видео. Пока, друзья!